привет ребята добро пожаловать на канал сегодня в ролике я вам покажу что было бы с вашими портфелями которые вы собирали примерно полгода назад в криптовалюте также покажу один интересный портфель который я собирал еще полтора года назад также покажу актуальную информацию по инструменту и и по монете fit и немного покажу сколько удалось заработать на фьючерсах и непосредственно уже на трейдинге за одну неделю поэтому будет много полезной информации ставьте лайк авансом и а я буду начинать первый свой портфель в криптовалюте я собирал 2000 долларов еще 8 января 2021 года ну так скажем с этого нового цикла и в планах с этого портфеля было заработать около 20 тысяч долларов в моменте этот портфель доходил и до 12 тысяч долларов телеграм-канале сохранились небольшие такие вот скриншоты на 8000 долларов часть позиции я разгружал еще на рипли по 05 по доллару это все я также показывал в телеграм-канале когда это все вел. но это уже было довольно таки давно поэтому все там можно отследить параллельно я также принимал участие в ICO в минус протокол на котором с 300 долларов удалось заработать э, больше 4000 долларов об этом также есть ролики на канале но сегодня не об этом что было бы с этим вот портфелем часть понятно, я с этого портфеля все-таки забрал на тех целях которые хотел но большую часть которую я хотел зафиксировать я не зафиксировал да у меня были определенные цели по монетам но из-за своей жадности я почему-то не фиксировал я думал вот 12 тысяч долларов скоро уже будет 20 поэтому там и зафиксирую но нет э, я все-таки видел цели которые Нужно было фиксировать, не фиксировал И за это как бы сам поплатился С этим портфелем сейчас ситуация такая То есть если сюда я инвестировал 2000 долларов И как вы помните Если кто то не помнит То все свои инвестиции с этого портфеля я уже забрал То есть 2000 долларов занес 2000 долларов я отсюда забрал И это по факту осталась та прибыль С этого вот портфеля То есть если бы вы заходили в криптовалюту Примерно полтора года назад и вот Примерно как я 8, 8 января То вы бы смогли заработать С 2000 долларов примерно 5 иксов на старых монетках, это и XRP, Dash, и Litecoin, и Bitcoin Cash, то есть по факту на старых монетах можно было спокойно взять 5x. Я лично забрал, грубо говоря, 1x, на данный момент этот портфель оценивается, как я уже показал, в одну тысячу долларов, и как вы помните, те деньги, которые я достал, я решил распределить другой портфель, который собирал 25 долларов на протяжении каждого дня. Этот эксперимент у нас дился ровно 100 дней, на протяжении 100 дней я инвестировал по 25 долларов и по факту заинвестировал половиной тысячи долларов. Долларов. На данный момент этот портфель оценивается всего лишь 861 доллар, на пиках он доходил до примерно 3000 долларов. И сейчас у нас просадка по этому портфелю примерно на 65%. С этим портфелем я абсолютно ничего не делаю. Здесь, как мне кажется, я довольно-таки грамотно вроде как все монеты покупал. Но покупал, так скажем, не в подходящее время. Если бы я собирал этот портфель прямо сейчас, результаты были бы намного лучше. Я уже думаю, через пару месяцев мы бы тут уже увидели профит, ну как минимум на 30%. Но так как я собирал этот портфель на таком вот падающем рынке, он все больше и падал. Я как бы старался усреднять, но по факту все равно сейчас убытки. И, бы та монета дэш которая уже находится на дне, она еще дала просадку на почти 70 процентов та же самая монета xrp 63 процента его 72 процента такие вот уже по факту вроде как мертвые монеты но потенциально еще Могут показать какой-то результат. Многие будут говорить, почему ты лезешь там в старые монеты, они уже никому не интересны. Ребята, я просто смотрю на графики, да, и нахожу для себя те ситуации, которые потенциально смотрятся хорошо. Вот заходить, например, в ту же Салану, когда она там просто уже была на хаях, и ее, грубо говоря, покупать вот здесь на хаях, ну, мне это не нравится. Мне нравится, когда вот я вижу примерно, какой у нас был вообще по монете рост, и я понимаю, что если эта монета уйдет там, например, ниже 30 долларов, вот в этом вот цикле, все понятно, там я просто закрою возможно свои позиции возможно еще просто добавлюсь и на отскоке как-то закроюсь без убыток но пока монета Dash потенциально смотрится хорошо грубо говоря на дне потому что ниже как говорит крипто есть такой замечательный канал ниже этих отметок полного теории мы не можем идти поэтому эту монету я и дальше продолжаю накапливать не подумайте что это какой-то там инвестиционный совет то что нужно сейчас на всю котлету заходить в Dash нет ни в коем случае так не нужно вы уже сами видели все на примере монеты луна то что ни одно монета нам не показывает там каких-то стопроцентных результатов ты можешь зайти монета может вообще улететь в дно в общем по этому портфелю мы с вами разобрались который собирал полтора года назад я с него достал 2000 долларов реинвестировал уже в портфель 25 долларов каждый день он сейчас идет в просадке примерно на 65 процентов и получается то что вот с этих вот двух портфелей я до сих пор нахожусь примерно в тех цифрах которые у меня были полтора года назад но во всяком случае я оттуда забирал профит и по те. XRP и биткоин кэш, поэтому все вроде как неплохо. Но теперь давайте перейдем к более интересному и посмотрим, что было бы с портфелем, который вы собирали полгода назад. Примерно в ноябре месяце, когда вроде как казалось все падает и неплохие точки для покупки. Я заходил в этот портфель примерно около 10 с половиной тысяч долларов. На данный момент у меня здесь всего лишь три с половиной, грубо говоря, тысячи долларов. Опять all Time профит минус 62%, минус шесть с половиной тысяч долларов. Но опять же, эти монетки, ребята, я усредняю. Хоть они и старые, хоть они никому не нужны в тот же биткоин кэш, я все-таки по-прежнему еще хоть как-то там э, верю, поэтому вчера я его опять же докупил. Также недавно показывал то, что докупал на бирже Баби. Дэш я также еще докупил я не докупал, потому что тут не такая просадка, чтобы не докупать. Я обычно как действую. Если у нас монету я купил там на 1000 долларов, она упала на 70%, я покупаю еще на 1000 долларов. Потом, если от текущих упала еще на 70%, я догружаю уже на 2000 долларов. Вот таким вот принципом я работаю. Как по мне, эта система нормально пока работает. По EOS цена сходила ниже 2 долларов. Я лично думал, ниже 2 мы все-таки не уйдем. Опять же, вчера вот докупал эту монету, Qtum уже не докупал потому что уже как-то не особо даже верю и эти монеты я также не трогал то есть докупил я биткоин кэш еус Dash Zcash ну и в этом портфеле у меня нет лайткоина лайткоин у меня совершенно на другой бирже так следующий не менее интересный портфель это вот этот вот портфель здесь было всего лишь 112 долларов я как-то увидел видеоролик у одного чувака на ютубе он говорит нужно заходить монета будет стоить много я решил сделать такой вот эксперимент и также купить эту монету буквально вообще на чуть-чуть чтобы потом в будущем посмотреть что вообще с ней будет так скажем чтобы у меня не потерялся интерес следить и наблюдать за ней я инвестировал 112 долларов просадка минус 93 процента убыток 99 долларов 35 центов следующий интересный портфель это опять же по монете PEX. Эту монету опять же я видел у одного из блогеров только уже в инстаграме, он также говорил то, что будет хороший рост, стоит ее покупать я решил закинуть 310 долларов и опять же просто понаблюдать что будет с этой монетой. Эта монета на данный момент показывает 61% падения, минус 196 долларов, то есть по факту тоже печальный результат. Ну и также давайте разберемся с монетами, в которые я заходил относительно недавно, это монета Fitfire от Step Up, в моменте показывала рост просто сумасшедший на 283% в то время, когда весь рынок падал. Да, в моменте уже давало и просадку на 60%. процентов. Можете это все посмотреть более подробно в канале. И сейчас эта монета мне дает плюс, там буквально 25%. процентов. Я бы уже, наверное, хотел просто закрыть все нахрен позиции, просто отдохнуть от этого всего, успокоиться. но ну, потому что, блин, все время ты находишься в ком-то таком, я не знаю, ну, стрессе, наблюдаешь за этими монетами. Да, я как бы заходил не на ту сумму, которую жалко потерять, но во всяком случае ты сразу просыпаешься, Берешь телефон, смотришь курсы криптовалюты, смотришь, что там у тебя вообще по позиции. Ну, пока вроде как все неплохо. По инструменту UST все еще огромнейшая просадка. Средняя цена покупки у меня была примерно около 0.5. Монета Луна ушла в полное днище. Стэблкоин все никак не могут восстановить. И мне вот вчера понравился видеоролик от канала Слезы Сатоши, когда он рассказывал, что да, сколько там могли заработать и тот же создатель Бинанса на шартах той самой монеты. Потому что да, на самом деле Луна остановились спустя несколько дней почему так произошло почему многим людям давали покупать вот по всяким разным низким ценам этого я не понимаю поэтому там я с автором канала полностью согласен в общем ребята я думаю понятно по этим позициям что сейчас происходит по юсте все пока еще в убытке но я уже не переживаю уже смирился по фитфай хотелось бы закрыть нахрен и все забыть но жду все-таки выпуска приложения вроде как они там и подключают крутые какие-то сотрудничества как-то выходят в массы но пока роста по этой монете я не вижу. Но опять же, степен э, загибается. Я вам уже показывал про эту монету в прошлых видеороликах. Я говорил то, что она будет стоить ниже 3 долларов. На данный момент GMT стоит ниже 3 долларов. Окупаемость кроссовок постепенно растет и сами кроссовки уже также упали в цене. Поэтому на рынке ситуация на данный момент такая. Непонятно, что вообще будет с этим проектом. Буду дальше пока халдить, но опять же надо смотреть за разлоками, потому что разлоки уже скоро. И давайте быстренько по трейдингу покажу вам свои результаты. За неделю удалось заработать 660 3 доллара. Вот вся моя торговля. Свои сделки я на канале как-то не показывал, не записывал, потому что, ну, не было времени на это также все уделять. Но ну, буквально просто вам показал, что тут вообще по результатам. То есть, на фьючах тоже можно зарабатывать. Уже несколько недель подряд удается больше 100 долларов тут заработать. Ну, так скажем, дополнительный просто доход в свободное время. Этим, ребят, видеороликом я вам просто хотел сказать то, что не нужно доверять каким-либо блогерам. Все мы имеем свое мнение. Понятно, у нас у всех мнения могут отличаться. Вот лично мое было мнение по инструменту Dash. Я показывал то, что было на истории. Я предполагал то, что история может повториться. К сожалению, она не повторила. Сейчас мы зажимаемся в такой, опять же, глобальный треугольник. И вы должны сами принимать решение, какую криптовалюту вы хотите покупать, какую криптовалюту вы готовы держать, готовы ли вы вообще рисковать на какие-либо деньги. Если и рискуете, то рискуйте и управляйте грамотно своим капиталом. Потому что кто-то, вот например, на ту же луну заходил на 100% своего депозита. Но это полный бред. Да, конечно, в момент можно было заработать но надо понимать то что управление э, капиталом это самое важное но потенциально даже допустим по той же монете дэш если э, я допускаю что монета даже там если соскамится по цене в 60 долларов ну хрен с ним но если она вырастет хотя бы там на 180 200 долларов ребят это уже два три икса поэтому я подхожу вот к этим монетам именно с такой вот логикой то что вроде монет на дне вроде можно подбирать а опять же инструмент я но ниже двух долларов я не Никак не ожидал увидеть, поэтому вчера докупил, ожидал увидеть вот примерно так. Цель у меня была фиксироваться по 12 долларов, по 12 долларов я не фиксировался, ждал еще больше. Но, к сожалению, имеем то, что имеем. Поэтому вчера докупал и выходить уже буду, не знаю, там частично по 3 доллара. Может, вторую часть буду скидывать по 6. Ну, буду смотреть вообще все по ситуации. Это, ребят, ни в коем случае не финансовый совет. Вы четко видели, что может быть с вашими портфелями, если вы будете вот посмотрели видос кого-то, да, и зашли вот в монету. Например, монету ВУФ Минус 93%. Зашли в монету Луна, почему-то совету, Опять же, минус 99%. Зашли в старые монеты, сидите в просадке примерно на 70%. Хотя а в целом рынок сейчас такой падающий. И по факту вот э, у нас рынок с ноября как начал падать, до сих пор падает. Но рано или поздно, ребят, кровь на рынках перестает литься. Рано или поздно солнце все-таки встает. Поэтому и тут также скоро должен быть рассвет. Когда этот рассвет будет непонятно. Я думаю вы себя с этого видеоролика сделаете какие-либо выводы. Всем большое спасибо за просмотр. Всем удачи, всем профита, всем счастья, мира. Всем пока.